вот ну вот Будем передали корм то есть ребята все накормите всего, передайте всего если что кому-нибудь что сможете все ну это хорошо. если что набирайте ну получится еще вывезем, выведем спасибо, спасибо, огромное спасибо. Вам. Спасибо. спасибо ребята мы Вы очень выручили меня у меня больше 20 собак и я очень переживаю Ко мне никто не едет, а вот они приехали, они самые лучшие. Настоящие, настоящие волонтеры, мусорщики, слава Украине. Все будет хорошо, закончится,